Ну, здравствуй, дорогой друг, еще не забыл про меня? Меня зовут Парниша, и, наверное, год уже прошел, как новых роликов не появлялся на канале, ну, потому что мало активности, как бы мне нужна активность, сам понимаешь, для моей деятельности, нужны лайки, комментарии, подписочка, конечно, само собой, и на Ютубе, и в группе ВКонтакте, нужна активность. Я буду продолжать выкладывать новые ролики, э -э, начну с тех, которые у меня остались уже как бы давно, но не было времени к ним приступить, э -э, многое в моей жизни поменялось, э -э, в принципе, в личной, и в работе, и во всем, как-то как как так. Поэтому надеюсь на эту поддержку, дорогой друг, дорогой подписчики, зритель, если ты такой есть, что ты будешь активно поддерживать мой канал. Буду делать интересные ролики и с долгим прохождением, и какие-то короткие, прикольные, и разные. Но стараюсь делать все увлекательно, интересно, чтобы ты мог наслаждаться в свое, свое свободное время данными интересными роликами. Я это видео это обращение в принципе особо не монтирую, там ничего не вырезаю, поэтому сказал от души, как оно есть, и надеюсь на твою поддержку. Как-то так. Вот как-то так. Спасибо за, за то, что ты выслушал. Поставь, пожалуйста, хотя бы этому видео лайк. Напиши свой комментарий, буду очень рад. И следи за новыми выходами интересных роликов. С вами был на связи я, Парниша и канал Игровая Истина. Итак, продолжаем.